Меня зовут Епифанов Михаил. Здравствуйте, меня зовут Середин Артем. И мы бы хотели сказать подробнее о нашем проекте. Итак, вы наверняка видели различные проекты с технологией дополненной реальности, работающие через мобильное приложение. Мы попытались максимально упростить процесс создания и использования данных проектов и разработали свой онлайн-конструктор проектов с технологией дополненной реальности, работающих без скачивания мобильного приложений, то есть браузере и не требующих навыков программирования и работы с трехмерной графикой для их создания. А как же использовать подобные проекты? А вы переходите по QR-коду на сайт, на сайте открывается камера, камера отслеживает один, одно или несколько изображений параллельно, либо QR-кодов, и выстраивает уникальные двухмерные или трехмерные сцены, созданные на, на нашем конструкторе. Можно внедрять более чем 40 различных отраслей на основе более десятка шаблонов. Итак, а как же создавать подобные проекты? А в качестве редакторов для создания. У нас есть два редактора, двухмерный и трехмерный. Двухмерный редактор для обычных пользователей, в которых вы просто добавляете различные объекты через панель инструментов, добавляете одно или несколько изображений в качестве распознаваемых и выстраиваете свою уникальную логику работы проекта с помощью встроенного функционала по сценам. Также есть трехмерный редактор, в котором вы можете более Расш... присваивать более расширенные настройки для объектов, для сцены. данный редактор ориентирован на для трехмерных дизайнеров, трехмерных разработчиков для того, чтобы делать более сложные проекты, сложные интерактивные проекты. Итак, в чем же заключается уникальность платформы? Уникальность платформы заключается в наличии как раз встроенных двухмерных, трехмерных редакторов, в встроенной системе аналитики в том, что есть встроенные алгоритмы по отслеживанию одного или нескольких изображений или QR-кодов прямо в браузере, и в том, что платформа является полностью бесплатной для конечного потребителя, то есть у нас freemium-модель, в которой дополнительные функции просто оплачиваются. Вот. Да, спасибо, Артем. Я думаю, что у каждого из вас мог возникнуть сейчас вопрос, но для кого же эта платформа? В первую очередь мы прошли сейчас акселерацию на фри и узнали там, что нашей основной, Целевой аудиторией являются типографии. Им понравилась наша бизнес-модель и то, как они могут вместе с нами заработать, повысив свою уникальность и средний чек. Помимо них к нам приходят фотостудии, фотографы, физлица, учебные заведения, Обычный организм, да, индивидуальный предприниматель. На данный момент мы не вкладываемся в рекламу, но ежемесячно растем каждый раз вдвое. То есть количество уникальных пользователей за последний месяц у нас 616 человек. Причем их местоположение достаточно обширно. Они приходят к нам с разных стран. В основном это, конечно, Россия, но также вы видите здесь и другие страны. Также отдельным особняком мы выделяем нашу образовательную программу. То есть у нас есть глобальная миссия по повышению качества образования в России. И для этого мы совместно с ведущими вузами России разрабатываем свою образовательную программу и будем внедрять ее в учебных заведениях в 2022 году, в школах и университетах. Отсюда формируется наш глобальный запрос на эту встречу. На данный момент мы ищем стратегических партнеров для формирования совместных проектов и продвижение как раз таки в стезе образовательных учреждений. Но закономерный вопрос, что мы даем взамен. Как минимум, это наша компетенция. Для каждой из ваших организаций могли бы сделать какую-то отдельную дополненную реальность с большим вау-эффектом. К примеру, для музея-усадьбы Гребнева. Мы очень были бы рады видеть вас в качестве будущих наших партнеров, либо клиентов. Спасибо за внимание. Вопросов много. Вот, например, я все это не понял. Типография. Ага. Каким образом она 3D может использовать? Да, вот, к примеру, визитка. Человек наводится камерой телефона уже после сканирования QR-кода и видит какие-то объекты, которые летают вокруг. Они могут быть 2D или 3D в формате. Каждый из них кликабелен. На каждый из них можно нажать и появится какая-либо функция. Это может быть презентация компании, звонок там, менеджеру или добавление автоматически в телефонную книгу всей информации. И для создания типографии не нужны навыки. То есть любой менеджер, когда к нему приходит заказ, или дизайнер, может это сделать буквально за две минуты. Ну покажите, что, как она выглядит. Просто на данный момент у нас это... Если хотите, я могу сбегать за сумкой. Мы попробуем собрать прям при вас проект и показать. Лучше один раз увидеть. Сейчас, секундочку тогда. Еще лучше пощупать. С маркетинговой индустрией пробовали работать? Ну вот пока не дошли до нее, но вот сейчас начинаем пробовать. То есть звоним им в холодную, пробуем предлагать, показывать. Интерес есть, мы предоставляем им изначально бесплатный доступ. Когда они а, пробуют, смотрят, и им интересно, откроем уже платный доступ. У нас есть угу, два варианта подписок. Если там. вы, а, ну посмотрим, что сейчас вот покажет ваш коллега. Если вы действительно умеете а, работать с профессиональной темой дополненной реальности в первую очередь в рамках презентационных проектов, это прямо интересно. Ну, то есть сейчас Артем показывает именно конкретно эту платформу. Он заходит в личный кабинет платформы и покажет, как буквально за минуту это все можно создать. Убирайте в браузер. У нас, короче, через приложение будет доступно, вот, допустим, распознавание фото, допустим, двухмерный редактор. Нажимаете «Создать», но ну, чтобы быстрее было, можем, допустим, на основе шаблона. То есть здесь как раз шаблоны, либо пустой проект, если что-то необычное приходит, какой-то да, заказ. подгружается. Вот, по-моему, это шаблон. Нажимаю «Выбрать». Да, по-моему, это картинка. Наживающую упаковку не хотите показать что-нибудь? Да, как раз сейчас покажем. Но на самом деле, любой из этих шаблонов там есть вау-эффект, и в каждом из них есть изюминка. Вот, то есть вот это как раз то, что мы говорили, встроенный функционал по сценам, то есть нажатие, допустим, на это покажет. Вот это вот. Сейчас просто подгружается. Этот вариант шаблона, который выбрал Артем, является квизом, то есть некая викторина, чтобы человек, пройдя викторину, ответив на вопрос, получил какую-то скидку или акцию. Ну, то есть... Это Я такой... пока ничего не понял. Ну, надо просто видеть вживую, да, как пример, навестись и увидеть. проблема. В этом проблема ребят не могут объяснить. Я понимаю только потому, что мне ребята мои забрифовали перед встречей. ну, вот хорошо, есть две фотографии. Что с ними происходит? То есть вы берете телефон, наводите камеры, то есть, без приложений открыли камеру, навели через телефон, посмотрели на эту фотографию. И, допустим, заместо этой фотографии появляется какое-то видео, в самом простом варианте. В запечатленном на этом моменте фото. То есть, вот смотрите: навели на фото, оно заменилось на видео. А там, значит, появилось как. Да, то есть вы через камеру видите, как будто на альбом навелись, но фото на альбоме ожило. То есть я все равно на вот эту. Да, вы все равно наводитесь на как бы на материальный какой-то объект, чтобы это все увидеть на триггер. Так, Миша, попробуй. Все равно не понимаю. Не, сейчас, сейчас, Миш, Может, попробуй пример. Нет. Не, не, все равно. Нет, ребят, плохо объясняют. На что навожу-то? На материальный объект. То есть, на ну, подожди, праву. ну вот на что? Вот я... Ну, к примеру, вы видите карточку. Вот, бутылка. вот на эту карточку можно навести. Не, подожди, вот на что я навожу? На этикетку этой бутылки. то есть на этикетку. Навожу можно... на этикетку бутылки, да. камеру, и, и допустим, что получается. И, допустим, эта бутылка превращается в какой-то промо-ролик этой компании. Ну, то есть за место бутылки она исчезает, она перекрывается роликом. Так, или куда-то 3D Так, влево. Поработаю на вас полторы минуты или там 20 секунд. Мария, на правую, видишь вот это? Да. правая панель. Фотография домика. Ну, домик. Точка. Просто фотография. Наводим, а, так сказать, камеру и понеслась. Тут тебе открытки, тут тебе и мультик, тут Подождите, тебе и сламка. Я положу. То есть некий буклет моей компании. Например. Да. Кто кому-то мы раздали на выставке, угу. он наводит на фотографию, да, и, видно, и там начинается красота. И да. там чего да. только нет. Ты даже не знаешь, что я космодром построил. Я да. тебе серьезно говорю. У тебя там построен космодром. Вертолет и вертолеты на электроприводе летают. Вот, пожалуйста, этот справ. справа. А летают или нет, это уже второй вопрос. Ну, и основная наша фишка, что для этого нужна просто камера, то есть не нужны приложения скачивать, которые там в AppStory, Google Play Market. Ну, и QR-код, соответственно. Погоди, да. Да. Миш, погодите, да, вы сейчас да, да, да. еще руководителя, так сказать, совершенно запутаете Короче, вот суть ровно в этом. Сейчас это тоже можно делать, но для этого тебе нужен веб-мастер, дизайнер, приложение отдельное, хрен знает чего. И тогда эта штука, наверное, появится, там будет презентационный ролик. Вот роли. А да, так, а ребята, если у него... А 3 копейки, да? Да. да. Прям берешь в своем этом сам бам, навел и погнали. Ну, Надеюсь, для этого у меня в телефоне должно приятно. быть загружено в это приложение. Точно. Или нет, не, нет, на сайте Почему? все работает. Почему? Потому на что все находится в вебе. То есть... А, в вебе? Да, ну, то есть... А да. почему вы не хотите сделать приложение? У нас, у у у нас вот через две недели оно добавляется для слабых устройств. Просто людям не нравится тратить на это время, скачивать приложение, регистрироваться, искать его, место на телефоне, очень О, много вот проблем. Закупилась. Поэтому все сделали Конечно. в Эпи, и конструктор Хорошо. построили и, тоже видите, в видите, То есть вы навелись на изображение, да, выстроили да. сцену. Вы сейчас... Вот, она, получается, отслеживается изображение. Вы выстраиваете свою уникальную логику с помощью встроенного функционала по сценам. И можете вот таким образом там просматривать различные объекты. В том числе можно, допустим, зафиксировать объект, его как-то покрутить и так далее. Так, теперь давай перейдем вот, допустим, планеты к Земля. Ус усадьбы Планете. Гребнева. Покрутили, посмотрели, допустим, куда-нибудь поставили открепили посмотрели то есть можно таким образом визуализировать как раз любую печатную продукцию в дополненной реальности может отслеживаться не только qr-коды да но и но изображение в том числе параллельно несколько изображений могут распространяться так давай музей усадьбы гребни да для музея условно там 100 доспехов там 500 мечей 300 старинных ружей пистолетов что а да. У вас есть какие-нибудь картины, может быть? Есть там, картины. Вот Вон. как раз при наведении на картины можно показывать более подробные материалы, да? Подожди, Это когда он будет вживую. Вот я сейчас хочу сделать онлайн музей. Пока у меня нету зда... пока нету здания, угу. да, еще они не отреставрированы. Музей там он у меня дома на складах, угу. но я вот хочу сейчас сделать, как допустим, в Метрополитен музей есть, ну во всех сейчас везде есть вот такие электронные музеи. Вот это поможет что-то это сделать или нет? Да, это можно И в этом можно, использовать. Да, в То есть, по факту, QR-код, который вот мы наводили в самом начале, вот он сканируется, ну. это в зашифрованном виде ссылка, просто ссылка на сайт. Да? Вы эту ссылку можете зашивать у себя на сайте, в какие-либо кнопки, и каждый пользователь, который зайдет к вам на сайт, да или там, в социальную сеть mm -hmm. к вам, в Инстаграм, в ТикТок, и нажмет на эту ссылку, точно так же будет видеть эту дополненную реальность. То есть, по факту, ту картину, которую сейчас нельзя увидеть у вас в музее, но которая там будет в будущем, можно увидеть через дополненную реальность. Что вы закончили? А, мифи. О, МИФИ. Мы одногруппники. Да. Вы уже закончили? Да, вы да, да, да. МИФИ, ядерный университет. Мы закончили уже. Да. Какой квалитет? А, X. Да, X, ну, ну, и... специальность информационно аналитический системы безопасности. Mm. Да, да. Для того, что мы хотим делать и делаем, у нас очень маленькая команда, поэтому... Это все на энтузиазме? Нет, мы уже зарабатываем. И сколько вот сейчас оборот? Сейчас мы зарабатываем порядка 400 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть мы окупаем команду. Это оборот а? или прибыль? Нет, это выручка. Выручка, да. Да, да. то есть мы окупаем команду, мы как бы прибыли сейчас никакой не имеем, как бы мы просто зарабатываем. То есть вы на нас хотите бесплатно откатать вашу программу, соответственно, а потом, когда-то в феврале будете у не других не инвесторов нет. спрашивать а мы, про деньги, а... правильно я понимаю? Нет, За долю вами... в компании. Нет, с вами в том числе готовы. Так просто вот, мы хотелось бы услышать. Ни с, с кем мы пока что не обсуждаем. Мы просто сами об этом долю, пока. Поскольку не мы пока что хотим, чтобы инвесторам было понятно, в куда они вкладываются. Моя мечта, понимаешь, человек берет с телефоном, Усадьба же, ты знаешь, сейчас еще все разрушено, только два флигеля начали реставрировать. Наводит, и там прям вот красота. Кареты поехали, тут эти кавалеры, но другой наводит. Андрюш, еще это что вот что -то. тебе туда. Это как раз да. тоже то, что ну, мы и делаем. Это Доброго вот и ровно и туда. То есть уже делаете? Конечно. Да, Или единственное... планируете? Нет, нет. А сейчас прям уже делаем. уже люди Я готов все заказать. Нет. Я говорю, готов заказать вот, вот. Ус, вот этот разворот с телефоном да, угу. вокруг усадьбы. Единственное... И готов музей угу. вот этот. Да, это, очень это, здорово, это вы нашли раз. друг друга. Хотели, сходу, да, да. в целом. От себя я скажу, что я тоже готов встретиться с вами. Если вы э, в любом промо-продвижении сильны, так как мне бы этого хотелось, синергия какая-то будет. Могу сказать сразу, подход ваш понятен, э, попробовать можем. Если вы захотите на нашей базе развивать, а для вас это прямо, я думаю, широчайший спектр задач, Тему сказать маркетинга. То только на базе понимания того, что мы будем совладельцами. Потому что вы сейчас находитесь в понятной точке, каждое вот такое использование, каждое вот такое использование несет вам вашу э, индустриальную капитализацию. Еще раз: базовое образование это круто. Есть такой миллиардер Игорь Рыбаков. Он говорит: образование не нужно выше это фигня. Не фигня. Мозги тренируются, умение анализировать, искать, находить – это важно. Вот, ну, спасибо большое. Спасибо. спасибо. спасибо. Да, очень понравилось выступление. Нам сказали, что это было лучшее выступление за сегодня. Но мы, в принципе, так и ожидали, что будет. В целом мы получили тот результат, за которым как раз приходили. Поэтому всем советуем приходить, пр пробовать себя в этом начинании. Всем добрый день. добрый день. Я основатель компании по шерингу электросамокатов. Я думаю, что всем уже понятно, что шеринг электросамокатов – это мировой тренд. Чтобы вы понимали, две компании вошли в топ-5 самых быстрых единорогов за всю историю. В 2018 году компания Bird и Lime достигли капитализации в 2,5 миллиарда долларов менее чем за один год. Кстати, мы знакомы с одной из них, с компанией Spin, с их инвесторами. Они поделились своим опытом, и мы знаем, что нас ждет в будущем при масштабировании. Это наш план, а, закупить еще дополнительно 176 электросамокатов, увеличить к середине сезона до 1000 электросамокатов и закончить сезон 5000 электросамокатами. Очень быстро масштабируемый проект. А, это наша история, то, что у нас есть сейчас. Окупаемость одного самоката 41 день. А, начинали мы с инвестиций в 120 тысяч рублей. Сейчас уже из полученной выручки а, реинвестировали около более 5 миллионов 200 тысяч рублей. То есть мы выросли в 8,6 раз выручки с половиной тысяч до 26 тысяч дневной выручки. С одного самоката мы получаем 600 рублей в день, чтобы вы понимали, наши конкуренты на нашей же стадии получали, лидеры российского рынка получали 400 рублей в день. А мы в самом начале получали 1200 рублей, сейчас немножко расширились и получаем 600 рублей. Ну и администрация города вытеснила нас из центра по крайней города. Хотим мы выйти на рынок Саудовской Аравии. Почему Саудовская Аравия? Потому что, во-первых, их валюта напрямую привязана к доллару. Один доллар всегда равен 3,75 саудовских реалов. То есть мы, можно сказать, будем зарабатывать в долларах. Сможем работать круглый год в 4 раза дольше, чем в России. То есть мы в 8 раз выросли. Это при тех условиях, что работали 3-4 месяца в году. А там мы сможем работать круглый год, то есть втрое дольше, чем в России, и цены там вдвое дороже американских и в четыре раза дороже российских. То есть дальше нас, нас инвесторы будут оценивать по годовой выручке. Наша годовая выручка на том, что мы просто переезжаем в Саудовскую Аравию, дополнительно открываемся в Саудовской Аравии, вырастет в 12 раз. Это наши конкуренты в Саудовской Аравии – это компания Холпон и Райдви. Они только открылись, а у нас опыт с 2018 года. В плане разработки мы их на два года как минимум впереди, у нас лучше IoT-устройства, мы используем электросамокаты и IoT-устройства, те, которые используют вот эти вот миллиардные компании, которые были на втором слайде. Качество электросамокатов намного лучше, и у нас не платят за сломанные электросамокаты. Что это значит? Сейчас и в России, и по всему миру одно и то же. Если вы приходите к электросамокатам, у вас сразу же списывают оплату. Если он сломан, у вас в любом случае спишут оплату. И вам нужно приходится обращаться в техподдержку и решать эту проблему. Вы куда-то спешите, а вам нужно решать эту проблему. И кроме этого, они холдируют 500 рублей. Проблема в том, что любая платежная система, даже лидер Stripe, американская платежная система, которая стоит уже более миллиарда долларов, более 80 миллиардов долларов, даже они гарантируют возврат вот этой вот саморочной суммы после 7 дней. И когда у нас в городе видят, что у них блокируют 500 рублей, а у нас не блокируют, они выбирают нас, к ним они больше не приходят, и нет проблем с завершением поездки. Эта проблема связана с тем, что сейчас в любой шеринге электросамокатов в конце поездки нам нужно сделать фотографии электросамокатов, и завершить поездку они сперва отправляют данные фотографии а потом уже завершают поездку мы решили это другим путем и у нас нет никаких проблем с завершением поездки те же самые проблемы у компании в у компании юрен с юрента мы уже конкурируем и их самокаты в нашем городе берут только тогда когда наши самокаты заканчиваются вот вам пример. Компания Daily Самокат закрылась из-за того, что выбрали неправильную модель. Они работали через Bluetooth и выбрали те электросамокаты, которые очень быстро ломаются. Не-шеринговые электросамокаты, самокаты Ninebot ES2. Они не предназначены для аренды. Это наша команда. У каждого разработчика опыт в разработке более 12 лет. В начале, с 2018 года я нанял, вначале работал со студией, с украинской студией, потом нанял одного full разработчика, второго фулстак, разработчика. Ни один из них не мог решить ту проблему, которую мог решать Алексей. Они неделями пытались, Алексей решил проблему с телеметрией, с передачей данных за один день. То есть в этих разработчиках я полностью уверен. Uh, это те условия, которые мы предлагаем. 15% за 350 тысяч долларов. Ищем одного или нескольких инвесторов с чеком от 40 тысяч долларов. Ваша доля составит через 2-3 года, мы надеемся достичь капитализации в 75 миллионов долларов, uh, и ваши инвестиции вырастут в 26 раз. Но с учетом размытия, размытия у вас останется 12,6%. Что касается ближайших планов, когда мы выйдем на рынок Цаодовской Аравии, нам нужно только одна неделя на то, чтобы их произвели, одна неделя на то, чтобы э, их доставили, со всеми уже обо всем договорились, месяц запас. И месяц мы показываем выручку. На том, что мы покажем выручку 80 тысяч долларов со 176 электросамокатов. Это минимальный прогноз 80 тысяч долларов со 176 электросамокатов. если Это при тех условиях, которые у нас есть сейчас. Сейчас мы 600 рублей получаем. Там мы можем цену увеличить в 4 раза. И это контакт. Сколько сейчас самокатов? В 2018 году я начинал, у меня не было денег на то, чтобы заказать мобильное приложение, начинали э, с 6 обычных самокатов не-шеринговых. Сейчас у нас 32 не-шеринговых электросамокатов, которые мы тоже сдаем, но не через шеринг. И 51 электросамокат шеринговых, то есть 84 электросамоката. У самой крупной компании в Саудовской Аравии сейчас 200 электросамокатов. 200? Да. Но у них э, проблема в том, что они везде... Uh, по чуть-чуть, по чуть-чуть расставили, это неправильно. Даже компания Spin и их инвестор «Грешен Роботикс» говорили о том, что… Ну, это а у российской модель. самой крупной компании сколько самокатов? Uh, у компании «Вош», которая привлекла 2,1 миллиарда рублей uh, в начале этого, этого года, около 40 тысяч электросамокатов. 40 тысяч? Да. Начинали они с 200 электросамокатов. А мне кажется, что, вот я вот смотрю, рынок-то занят уже. Вот я был… В Сочи, там, в Москве, да, в Москве? везде все катаются, везде стоят вот эти колоночки этих с... самокатов, да, и потом еще дикий хейт идет, там человек погиб, тут кого-то там сбили, да, там, да, понимаешь, да. ограничить, запретить, там вот такая тенденция это уже часть. Mm. Объясню, на все отвечу. Я перебивать не хотел, у меня просто есть позиция <как> по этому поводу. Насчет ограничений, смотрите, у нас в городе была та же самая ситуация, когда мы только запустились, мы работали в центре. Первый день у нас было 6 электросамокатов, и на следующий месяц мы сразу же с выручкой уже увеличили, с полученной выручки. Дополнительных никаких инвестиций не получали. Мы уже увеличили до 30 электросамокатов, но у нас город маленький. И все катались по центру города. За мэра обещал мне, что я не буду работать, что вот ничего не получится. Но я добрался до мэра города, он поддержал нашу идею. Мы были первыми, кто Какого ввел города? замедленный Кисловск. город Кисловодск. А вы только там, да? Пока только там, да. Насчет того, что рынок занят, в Саудовской Аравии они только начинают. Если вы думаете, что там не интересен рынок, 500 стартапов туда вошли. Но вот, это, вот эти вот конкуренты, райт э, в них инвестировали 150 тысяч долларов, но они совершили такую же ошибку, как компания Daily Самокат. Они выбрали не шеринговые электросамокаты, и все электросамокаты, я уверен, что уже рассыпались. Смотрите, я хорошо знаю ваш город там особо негде а, кататься на самокатах, потому что самокат требует а, нормального понятного покрытия. Потеринкурам, это слово вам безусловно известно, а, кататься на самокатах не получится. И вообще в Кисловодск приезжают люди для того, чтобы ходить пешком, и вряд ли они вообще ваши гости туристы, пациенты будут на самокатах кататься. Это по поводу Кисловодска. И то, что вы там уже хотя бы что-то запустили, это уже здорово. Вы ищете денег на Саудовскую Аравию. Несколько комментариев. Я бы понял, если бы вы искали на Эмираты. Саудовская Аравия, во-первых, это, конечно, арабская страна, там безумно хаотичное движение в целом, как таковое, я могу сказать, что в моем понимании поверхности, по которым могут ездить самокатов, там крайне мало. Риад в этом плане крайне неблагополучный город. Согласен. Есть вот этот новый город, я забыл, как он Джидбэ. называется на побережье, который король город велел Джидбэ, построить, вытянутый. Все правильно. Это, дальше. пожалуй, с моей точки зрения единственное исключение. Mm -hmm. То есть э, для меня Саудовская Аравия, в отличие от Эмиратов, как практически полигон, как место территориального использования ваших техник, неудачно. Тротуаров мало, пешеходов на них много, движение само по себе в очень сильной степени хаотичное. Повторяю за исключением вот этого города, не помню название. Его. Кроме этого, круглый год это, конечно, круто, только и с точки зрения, возможно, износа вопросов нет. Там, как вы понимаете, достаточно сильно жарко, очень большое количество времени в году, а при плюс 45 на самокатах не очень покатаешься. Поэтому для меня Саудовская Аравия, как полигон с этой точки зрения, спорна. Я считаю, что вот мы на пороге достаточно больших заградительных и запретительных практик. Статистика травм, самых разнообразных, статистика ДТП растет. И она, очевидно, требует какого-то обобщения, каких-то выводов. Uh -huh. Спасибо. На все отвечу. В... А, ну, значит... то есть права. Вот ведут права. Сейчас все, кто, кого, кто хочет, может на них кататься. А ведут права. Сдача экзамены и так далее. Что-то Штраф все решили. огромный там, да, и это все. Мы все решили. У нас никаких проблем нет. Те места, где оживленные места, мы там вели замедленные зоны. Тут сокращают до 15 километров в час. 15 километров в час на самокате. Самокат весит 20-30 килограмм. Это уже опасно. У нас мэр города был на открытии и поддержал нашу идею, потому что мы смогли первыми в России мы ввели вот эти вот ограничения. Я, я, я бы предпочел, наверное, там, может быть, вложиться в Дополнительные инвестиции в Кисловодске для того, чтобы вы добрали до доста, 100, доста, доста, значит, э, самокатов, но вот не туда. Вот, Давайте вот. начнем. И хоть в Кисловодске ну, я готов. А ну, сейчас Аравия. Почему понимаю, вы пытаетесь очень... вообще уйти за пределы Кавминвод? но ну, условно говоря, там у вас и Пятигорск, и да. Железноводск да, и Минеральные Воды. И на самом деле такая вполне себе понятная территориальная так сказать, инфраструктура. Люди, кстати говоря, я понимаю, что между этими городами на самокат не поедешь, но все-таки при этом, при всем, большое количество людей, которые приезжают туда, да, они приезжают в основном с другими целями. Лечиться, гулять. Но, тем не менее, по закону больших чисел не исключено, что захотят. Очень Хорошая много. идея. Если я вам дам точную гарантию, готовы в Саудовскую Аравию инвестировать? Точную, точную гарантию какого долги. класса? Принц-Сальмала, при ну, Я вам дам ее. Того, или в чтобы ответить на ваш вопрос, в принципе, надо Сауда понять характер гарантии. И второй вопрос. Если вы имеете возможность получить такую гарантию, зачем вам инвестора? Мне инвестиции нужны. Бесспорная гарантия. Валидно, поверьте мне, бесспорная гарантия. Без всяких инвесторов. Вам банки дадут деньги? Ну, банки под проценты дают. В этом-то и проблема. Да, а, араб, арабские больше банки процентов. без процентов дают без Ну, я же не гражданин Саудовской Аравии, не эмиратов В этом-то и проблема Я прокатился, говорю, мне вот на нем не понравилось Я не, я не смог поехать Я так попробую, что-то что не мое и Я на мотоцикле, по старинке Саудовская Аравия тоже не мое А другой город? Другой город в следующий раз обсудим Ну, можем после этого обсудить Ну, подумаем для меня история <coughs> Саудовской Аравии, угу. лично для меня, не летает. Я честно объяснил, почему. Спасибо, что дали возможность выступить. Uh, буду исправлять то, что они сказали. Желаю вам удачи. Всех приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Виталий, и я сила сервиса Callshark. Callshark — это сервис видеоконсультаций с любого сайта в один крик. Callshark — для бизнеса, который уже использует консультации как инструмент продаж. По данным, на 2020 год рост сегмента электронной коммерции составил 78% в части онлайн-продаж, а также превысил объем в 1 триллион рублей. А проанализировав этот рынок, мы поняли, что есть одна схожая проблема — а именно недостаток консультирования в э, очном сегменте, то есть клиент не всегда доходит до этого консультирования. Э, наш сервис решает эту задачу самым доступным эмоциональным способом, перенося опыт офлайн продаж в онлайн-формат. И следствием становится то, что мы добились повышением конверсии в каждом из указанных подсегментов на слайде. Callshark — это виджет или кнопка на сайте, при помощи которой посетитель сайта связывается с консультантами бизнеса. Для бизнеса это не больше 10 минут на внедрение звонка, а для посетителя не, не требуется установка никакого ПО, достаточно просто нажать на кнопку и получить консультацию. Наша команда — сочетает молодость и опыт в IT-сегменте а, и реализации крупных проектов и продуктов. Меня зовут Артем Жиров, я занимаюсь продвижением нашего сервиса. И а, осенью этого года мы нашли еще один сегмент, попробовали, это инклюзивность. А, среди первых клиентов у нас по инклюзивности стала РЖД, а, который использует наш сервис для того, чтобы связывать людей которые имеют ограничения по слуху с операторами. То есть общение происходит на языке жестов. Этот сервис доступен сейчас у них на сайте. Сейчас мы продаем наш сервис в формате облачной подписной модели и как он правильно с решения для клиентов, которым необходимы, во-первых, персональные доработки, а во-вторых, они хотят размещаться на своих мощностях. Это как раз является нашим конкурентным преимуществом Потому что те сервисы, которые позволяют э, реализовать схожий функционал, они фактически он-праймис решения не передают. В течение последних месяцев, которые мы активно продвигаем рекламную кампанию, нам удалось привлечь э, больших клиентов, в том числе лидеров рынка и международные компании. Среди них Dyson. Например, Dyson показывает <coughs> свои э, товары из шоурума в формате дистанционном. Это артека, которая позволяет людям э, подобрать максимально подходящий, ортопедические какие-то товары и вот совсем свежий клиент у нас это литуаль которые внедрили консультацию косметолога сейчас вот также есть интересный кейс в сфере недвижимости который мы обкатывали это есть сайт петербургская недвижимость называется группа лср там есть возможность для клиентов позвонить с видеозвонком ему отвечает менеджер который в дистанционном формате позволяет во-первых, подобрать объект недвижимости. То есть он начинает шарить свой экран, показывает, какие у них есть жилые комплексы. После этого он переходит, может показать, какие есть квартиры, да, какие-то планировки этих квартир. После этого он может показать, какие есть варианты ремонтов, помочь подобрать какие-то ипотечные программы и записать уже на очный просмотр. Вот, в течение следующего года мы планируем привлечь инвестиции в размере 28 миллионов рублей. Эти инвестиции нам нужны для того, чтобы выйти наоборот в 120 миллионов рублей, исходя из тех финансовых метрик, которые у нас есть сейчас. Сейчас попрошу включить видео, мы подготовили небольшое, для того, чтобы показать, как работает наш сервис визуально. можно по этому слайду вопрос? Да. То есть Деньги собираетесь потратить на две трети на продвижение? Да. Так я понимаю. На сервис, на инфраструктуру, я просто не вижу. А, да, Отдел новые продаж. функции. На команду, Отдел продаж. Да. У нас сейчас проблема небольшая. Ну, не проблема, а отнимает большое количество время общения с нашими клиентами, заключение и ведение договоров. Альфим, как Этим... продвигаться будем? А? Продвигаться как будем? Как у а, продвигаемся. продвигаемся следующими средствами. У нас есть сайт, на который мы ведем трафик. Ну, callshark.ru. Ага. Соответственно, мы используем таргетированную контекстную рекламу Маркетинговые маркетинговый да. инструмент раз, да раз. маркетинг это digital маркетинг а еще что? А, статьи мы пишем статьи дальше хорошо работает да. а, а, а, так как наша целевая издания. аудитория это обычно руководители отделов продаж и это директора по маркетингу соответственно мы находим площадки например пиарсу да, где находится наша целевая аудитория и с этой целевой аудиторией мы общаемся то есть мы пишем статью, статьи рассказываем про кейсы которые у нас есть Делимся какими-то идеями, например, для того, чтобы выслушать, ну, иногда критику, а иногда какие-то подсказки, как, например, можно развить. Профессиональное, Потом... я понял. Продвижение в профессиональное сообщество. То да, есть, вы собираетесь это продвигать через людей, базово подготовленных. Понятно, все, да. у меня нет вопросов. То есть здесь мы видим, как запускается наш сервер через виджет. Соответственно, наш виджет сочетает в себе классические средства, как, например, чат и э, видеоконсультант. Здесь мы видим, что изначально звонок происходит так, что э, звонящий видит консультанта, а себя не показывает, но он может себя подключить. Мы делали исследование рынка, это очень сильно увеличивает конверсию, людям не всегда комфортно подключать себя сразу. И Я перехожу к шерингу рабочего стола, например, на примере создания кухонь. У нас есть сейчас интересное направление, достаточно большое, по дистанционному проектированию кухонь. Тот, кто сталкивался, например, с подвором, знает, что для того, чтобы себе собрать кухню, необходимо приехать в точку продаж, где находится менеджер, у которого есть специальное ПО. И вот в таком совместном, в совместной работе, в совместном диалоге он позволяет сделать эту кухню. С чем мы столкнулись вот именно на этом рынке сейчас? Есть два формата. Первый – это телефонное проектирование. Мы оттестировали таких лидеров рынка, как, например, «Мистер Дорс» и «Литуаль». То них. есть, как происходит Леруа у них? Мерлен. Да, Люруа Мерлен, прошу прощения. А, оставляем заявку на дистанционное проектирование, с нами связывается человек и пытается по телефону понять, что нам надо. Это совершенно ненаглядно и непонятно то есть, есть записи, невозможно так сделать, либо использование классических средств, как Skype. Да, тоже есть средства, которые позволяют связаться, продемонстрировать экран, подобрать. Но если взять такого крупного игрока, как, например, кухня-марии, которые сейчас продвигают. Такой лозунг, как новая кухня, не вставая с дивана, мы увидим, что если мы перейдем на дистанционную запись, то увидим, что там есть инструкция из 12 пунктов, как нам записаться на это проектирование. Соответственно, это достаточно сложно. Используя наш сервис, можно нажать одну кнопку, например, сделать проектирование онлайн, и по нажатию этой кнопкой сразу произойдет звонок. При этом нет необходимости устанавливать какое-либо дополнительное ПО, либо еще что-то. Вот, собственно, все. Я увидел там 9000 рублей, по что-то да. там. Да, это наши Менеджера. Сейчас я это включу. Вот. Это да. наши тарифные пакеты. То есть первый наш тарифный пакет предусматривает два оператора, которые могут работать параллельно. То есть это не два человека, а две учетные записи. И один администратор, который тоже может работать в этой системе. Соответственно, у нас получается ценник 3000 рублей за оператора который ведет работу, и 3500 рублей условно за администратора, который администрирует систему. Это наш ну, 9500 в месяц, конечно, не те деньги, да, которые там... Нет, это если, их будет? Мало будет. А если его улетали там тысячу магазинов. Я вот для себя смотрю, например, вот у меня усадьба да, Значит, понятно, что на сайте есть все эти домики там разные, там какие-то услуги, звонок, и человек по телефону объясняет. Вот что это даст мне? Если, ну, я знаю, у вас даются вот эти домики, в аренду, что может быть? Первое, например, менеджер, которому позвонили, у вас они разные. Он да. может открыть материалы и показать человеку не на сайт отправить, смотреть, а находясь с ним в диалоге. Подожди, ну она же и так на сайте, они видят все вот это, и так есть эти домики. Подобрать. Ну, если есть возможность и необходимость его показывать, в этом смысл есть. Если, например, визуальная составляющая ничего не принесет посетителю, ну тут уже вопрос: надо тестировать. Тут такой момент. Mm -hmm. Если тебе достаточно обычного колл центра то и бог бы с ним. А вот если тебе нужна история с детальным погружением, как говорят, с прорисовкой деталей. А вот что вот какое, что вот можно? А быть? вот у меня как раз к ребятам вопрос. Mm -hmm. Да, можем кейс артеки как раз рассказать погодите, есть, да. ребят, погодите с Артекой. Угу. А, вот эта вот история отлично летает в так, банальной, тем не менее, самой перспективной области, как а, продажа вещей. Почему бы ничего об этом не сказали? Огромный рынок, огромный кластер использования. Условно говоря, там, ЦУМ. Огромное количество людей попросит, покажи, а как примерить, а как это выглядит. Ну, это не совсем линейно, то, что вы Слушай, говорите. Ну, как он бежит на склад, говорит, я хочу синее пальто, покажите мне там, с короткими рукавами. Он побежал на склад, значит, нашел это пальто, сфотографировал, а я хочу тебе блузку, блин, понимаешь, не понимаешь. Так Он полез на куда-то там, они а 20 15 минут, чтобы собрал он все найдет, это дело, иначе не пойдет. А картинку, если выкладывать, которая есть, так она и так есть на сайте. Я и 3, именно сам в выбираю. То yeah. есть, сделал какой-то заказ, ты написал, что хочу в полосочку, в клеточку, в зеленую, вертикальным взлетом, пошел, собрал, вернулся, подобрал человека, который это будет делать, но надо в случае со шмотками иметь, естественно, условно говоря, какую-то модель. И вперед. Насколько, вы говорили, на 34% увеличиваются продажи где-то? Да, Насколько? это в среднем зависит, на самом деле, от сегментов, но до 46. Ну но вот, мы короче, взяли если вы мне в усадьбе увеличите продажи, я готов инвестировать в вашу штуку. Вот если у меня... Вот я такой человек, я недоверчу. Я должен сам вот посмотреть у себя. Работает... Если у меня сработает, значит, сработает везде. Договорились. Ну что, я сказал... Увеличите продажи в усадьбе Гребнева. Все, я буду инвестором. Ну, там, 28... Сколько процентов, это уже обсудим. Может, я 280 сдам. А я присоединюсь. Увеличите право контент. Подтвердите, Андрей, что увеличились продажи на 28 и тогда. А Я буду готов, коллеги, с вами поговорить вся в офисе. Мне эта идея нравится сама по себе. Прошу не рассматривать это как оферту даже на дальнем приближении. Она мне нравится с точки зрения самых разнообразных возможностей, которые это дает нашему профильному бизнесу, не тратить время, коллег не будем. Поэтому я к встрече с вами готов. Спасибо Благодарим. Спасибо. Да, у нас замечательные впечатления о проведении такого рода мероприятий. Нам понравились комментарии возможных инвесторов и очень конструктивные советы получили. Будем дальше общаться. Надеемся на дальнейшее сближение курсов. Надеюсь, нам это выступление принесет продвижение для нашего проекта. Здравствуйте, коллеги. Добрый день, день матери. Я надеюсь, что этот день у вас задастся и будет прекрасное настроение. Я представляю проект MySkasko. Я SEO и фаундер проекта Сказка. Это персональные сказки для детей. Сказки у нас для детей от 2 до 8 лет. Сказки на терапевтические образовательные темы. Они помогают справиться детям с какими-то переживаниями, страхами. Помогают им познать мир. Например, есть сказки для по общению с незнакомцами. Сказки с правильным обращением с огнем. Либо сказки, которые направлены на правила дорожного движения. Лучше показать, потом дополню, расскажу. Коллеги, включите, пожалуйста, видео. Непосредственно наш проект «Моя сказка». Мы запустились в августе прошлого года. И сейчас у нас чуть больше полутора лет. Выбирается пол ребенка, выбирается сказка на необходимую тему. Допустим, справиться с нежеланием ложиться спать. Персонализация. Указывается таким образом, что вводятся параметры. Для каждой сказки они свои, может быть, могут быть, как задает автор. Тут имя, ласковое обращение, допустим, название любимого мультфильма, лакомство. По итогам ввода параметров формируется сказка, которую можно читать самостоятельно в или слушать. В мустых джунглях Африки, среди вечно деревьев, попугаев, крокодилов и ленивцев, жила маленькая озорная обезьянка по имени Оливия. Жила она с мамой и папой. Она очень любила есть конфеты и прыгать. Тебе понравилась сказка? Да. Про что сказка была? <связывая> а что ты <гнонию> делал? Вырезал <связывая> и повел не Ты кого показываешь? Человка такими тремучими тропами, мама с папой ей не разрешали. Долго шли, а как пришли, величенно не поверила. Куда ни глянь, всюду на дереве. Мне нравится сказка про Скара и про сосиску. Про гномика? Да. И они, потому что у них большие приключения. Это как раз реакция наших пользователей. Ну, у меня иногда дух перехватывает. Есть такие, от которых, конечно, там... Бабочки в животе у детей ⁇ это приятно слушать, приятно получать такие комментарии. А помимо непосредственно отзывов пользователей наших, вот эта персонализация, когда задается имя, потом еще какой-то а, параметр, который характеризует ребенка, с каждым а, услышанным, с этой характеристикой, ребенок все сильнее погружается, погружается в сказку, усиливается эффект этой сказки, восприятия, ребенок чувствует себя героем. И так как все сказки у нас описаны профессиональными авторами, драматургами и детскими психологами, они написаны в стиле драматургии, и ребенок переживает какую-то проблему. И в конце он решает эту проблему, и он ассоциирует себя непосредственно как с героем, который решил эту проблему, и он справился. Значит, что и он справится, и этот эффект действительно достигается. У нас есть конкуренты, естественно. Мы выделяемся э, среди конкурентов э, озвучкой, озвучка у нас ведется нейросетью, потому что персонализация она очень глубокая может быть и невозможно диктором записать все разнообразие тех характеристик, которые задается. У нас э, сказки, как ви, вы видели, анимированные, то есть создается еще эффект мультика, э, который э, дополняет эмоции ребенка. У нас собрана команда, команда, которая разбирается в разработке, команда, которая разбирается в креативах. Мы как раз выигрывали на конкурсах. У нас лучший дизайн, лучшие иллюстрации. У нас очень классная команда, авторы, детские психологи. Мы за вот этот год с небольшим успели подружиться с благотворительными фондами. Мы им оказываем социальную информационную поддержку. Мы проводим вместе выпуски э, порой сейчас наш проект э, в данный момент бесплатный <coughs> мы в декабре опять включим платную версию э, э, у нас была платная версия до апреля и как раз пока была платная версия мы помогали фондам наша цель наша цель стать частью дисней нетфликса а про финансы то что про финансы у нас подписочная модель будет реализована месячная подписка годовая подписка мы уже реализовывали ее ранее а почему отказались вдруг от нее? Сейчас расскажу. Да, у нас был реализован в начале проект в виде сайта. Это был чисто сайт, на который, естественно, тяжело было запоминать адрес сайта, заходить. Но у нас было, были подписчики, у нас были подписчики среди пользователей, у нас была корпоративная продажа под конец года прошлого годовых сертификатов. Мы продали 140 годовых сертификатов. Потом мы решили переупаковаться, чтобы проверить гипотезу. У нас был низкий ретеншн относительно. Ну, для сайта это как бы характерно. Мы хотели посмотреть, насколько высокий ретеншн будет, когда у нас будет приложение. Мы достигли ретеншна 21%, ретеншн 30-го дня, сейчас на самом деле и 45-го дня тоже больше 20% ретеншн. А, да, это бесплатная версия. Неизвестно, как поведет на платной версии, но я надеюсь, что люди, которые заплатят, они также будут возвращаться. При этом среди наших пользователей есть такие, которые пользовались еще во времена, когда это был сайт. А а стоимость, мы... стоимость подписки какая планируется? А, подписки 4,99 доллара. Ага. Мы сейчас действовали на российском рынке, но на позапрошлой неделе мы запустили уже английскую версию приложение «Сказки» без" мы изначально писали без национальной привязки, потому что понимали, что пойдем на зарубежный рынок. Вань, скажите, пожалуйста, а с точки зрения вашего понимания вот этого рынка, вы как, вовремя опоздали или, может быть, у вас опережающий проект? У нас приходили тоже серьезные люди, это директоры по инвестициям, тоже серьезные компании российских, у которых есть своя экосистема, Ладно, мы исследуем рынок. Коллеги тоже исследовали рынок, посмотрели, что нет ничего подобного. Были предложения. Мы, в принципе, постоянно тоже смотрим на рынок, постоянно смотрим, появляется ли кто-то новый, что-то новое. И пока мы идем с опережением, наверное. Опять же, а на какой оборот вы планируете вообще выйти? Оборот. Мы планируем достичь через три года трех миллионов пользователей и выйти порядка семи с половиной миллионов прибыли. В каких? В долларах. В долларах, да. А есть уже какие-то сказки-лидеры, прям вот такие явные? Есть сказки-лидеры. Я тут недавно, сын ко мне у меня дома ночевал, 7 лет, да, говорит, папа, расскажи сказку. А я вижу, у него книжка такая, пятнистая свинка. И я там про пятнистую свинку ему часа полтора читал. <смех> Придумывал по ходу сказку. А что хотите-то? Зачем пришли? Хотим, но мы поднимаем инвестиции, опять же, для развития, для того, чтобы продвигать. Ну, сейчас мы запу запустили уже английскую версию, мы хотим. Что а хотите? 5, 5 миллионов, а. 20 <смех> И что предлагаете? В плане, в плане денег мы ищем сейчас 280 тысяч долларов по 3,5 миллиона. Ну, стоимость сейчас оцениваем 3,5 миллиона, ищем 280 тысяч долларов. 3,5 миллиона чего? Долларов. Оценивать свой проект? Да. Сегодня? Да. Понял. А текущие совокупные затраты на проект какие? Эм, наши собственные мы потратили больше 200 тысяч долларов уже на проект. Ну, в принципе, проект действительно интересный, что-то в нем есть, монетизация, наверное, тоже она как бы но возможно. Это, это но не вот... сотни миллиардов долларов, понимаешь, да? Все-таки это такой нишевый, небольшой. Ну, не соглашусь, потому что вот каждый из нас своим детям рассказывает какие-то сказки, придумывает их, вот условно говоря, вместо... Для тех, кто не может придумать да. сам сказку, Да, да. да. Ну, вот мое мнение такое, Это тема интересная, действительно, можно было бы там поучаствовать, но что касается вашей оценки и, и, и соответственно, желания получить там, за 10% фактически все то, что вы вложили по состоянию на сегодня, оно меня как-то так заставляет относиться к этому делу очень осторожно. Я скажу следующим образом. Я пас, я в вашем проекте участвовать не готов. На это три причины. Первый, с моей точки зрения, вы опоздали. Ковид, к сожалению, уже два года. Если бы сейчас была история конец 2019 года, это была бы история прорывная. Таких историй очень много. Прям много разных. М -м -м, не буду тратить ваше время на то, чтобы их описывать, но они есть. Это не только сказки, это все на свете. Это первая причина. Это не значит, что ваш проект не взлетит, но с моей точки зрения, как вот на прорывную практику, немножко познаваться, смотреть. Вторая история. Вы об этом ничего не сказали, но это дети. Если эта история будет у вас масштабироваться, вы столкнетесь с достаточно большим объемом задач, которые придется решать в области права, взаимодействия с государством, с детской медициной и так далее. Я ничего у вас об этом не услышал. Вполне возможно, что это осталось за кадром. Тонкая, очень специальная тема. В-третьих, как вот говорит одна замечательная девушка, мой партнер, чисто креативные с точки зрения презентации меня не в штырь. Спасибо организаторам за мероприятие. Было очень приятно презентовать свой проект коллегам, инвесторам, коллегам, которые также выступали в стартап. Всегда э, с удовольствием рассказываю про свой проект, э, и очень хочется, чтобы как можно больше детей, их родители приобщились к этому проекту, э, ведь миссия нашего проекта — помочь вырастить здоровое и счастливое поколение. Спасибо.